С здесь Дмитрий. Я хочу, чтобы он сказал пару слов для наших VIP-участников. И поэтому в этой модели DAISY, как только вы достигаете 10 уровня, 10 пакета, как только вы покупаете пакет с первого по 10, у вас появляется возможность соединяться в частном порядке, общаться, получать обновления от торговых, трей, торговых стратегий трейдинга от Эндотека И... Дмитрий, ты говоришь, что есть определенная стратегия, которую использовал ты сам, которая была оптимизирована, которая была точная, которая по-настоящему результативна. Это немного более высокорискованная стратегия. Ну, высокий риск, высокая награда. И, Дмитрий, ты вот поделился этим с нами, и мы видели результаты. И для меня это вообще в первый раз, когда я эту стратегию увидел. Эдвард, это о ней уже заранее знал, да, или я тоже был в курсе. Но можешь поделиться с нами буквально в двух словах немного про эту стратегию, потому что мы хотим убедиться в том, что эта стратегия в дальнейшем будет доступна для VIP, которые участвуют, то есть для тех участников, которые участвовали в нашем краудфандинге до 10-го пакета, мы хотим дать им возможность поучаствовать в этой стратегии, то есть она будет с определенными преимуществами. Ну, эта стратегия используется Цейнботеком э, в рамках э, трейдинга. И вы видели, что с начала октября 2020 года по сегодняшний день при помощи этой стратегии было заработано более процентов. Конечно же, как вы совершенно правильно сказали, это высокорискованная стратегия, но, опять же, высокий риск, высокая прибыль. Она использует плечи высо высокие. Leverage, большие XM, то есть там мы используем плечи uh, через uh, плечи на эфир до 10 раз. И мы получали большое количество просьб от участников Дейзи, чтобы мы подключили эту стратегию, uh, дали доступ к этой стратегии вип-клиентам Дейзи под определенными условиями, которые в дальнейшем будут описаны. Но в целом, да. Начиная с сейчас, VIP-клиенты Дейзи могут подключаться к этой стратегии, которая в итоге достаточно быстро становится самой популярной стратегией. И мы здесь хотим соблюдать полную прозрачность. Мы включили, мы перевели часть Дейзи фонда в счет, где часть торгуется в этом фонде. То есть участники Дейзи тоже получают... То есть все участники Дейзи получают такие выгоды. И были хорошие дни, прям замечательные. Были, конечно, и плохие дни с этой стратегией, потому что, опять же, высокий риск. То есть, опять же, очень высокая рисковая стратегия, плечи в 10 иксов. Поэтому для участников Дейзи там будет 10% скидка. Поэтому обычно в рамках этой стратегии у обычных клиентов есть 50% комиссии, потому что это... Ну, помесячно, потому что это очень рискованная стратегия, а для VIP-участников Дейзи мы видим только 40-процентную 40 комиссию. Для VIP-участников там будет только 5-процентная входная комиссия, правильно? То есть это только то, что будет доступно vip -ам. То есть у вас будут самые низкие входные платежи, самые низкие платежи обслуживания, и, соответственно, это великолепная возможность для людей, которые являются VIP-участниками. Или если вы не еще пока VIP-участник, можете таковым стать, вам всего лишь нужно приобрести пакеты до 10 уровня. Я не знаю, если мы еще согласились или если мы это заранее обсуждали, но я думаю, что нам нужно предоставить это любым, любым участникам, даже если они участвуют только в Форексе. Если они покупают до 10 пакета форекс если они становятся VIP-ом, то тогда у них должен быть доступ к этой стратегии в том числе. Не так ли? Поэтому, если кто-то сегодня приходит и говорит, так, я хочу стать участником 10 пакета в Форексе, то тогда мы также будем открывать вам эти двери, чтобы у вас был доступ к этим вип-стратегиям. Да? Здесь очень важно, кстати, когда вы используете подобные стратегии, поэтому здесь не только вопросы в больших плечах. Нужно понимать, что вы держите ваши деньги на вашем счету, на вашем учетной записи в обменнике. То есть, Дмитрий, у вас ваша собственная, да, учетная запись там, да, и... Все правильно. Ну, то есть с октября 20... да, с октября 2020 -го года она у меня там. И этот торговый счет, он у тебя заработал сколько? тысяч процентов? Да. Ну, я тести... тестировал эту стратегию, начиная с октября 2020 -го года. И я тоже, кстати, был очень рад теми результатами, которые я получал. Это было по-настоящему удивительно. Это было просто вау. Там, по-моему, было, я умножил, наверное, свой счет на 1500%, то есть в 15 раз. То есть за всего лишь, сколько, 15 месяцев 15 раз. Ну, то есть она может значительно показывать лучшие результаты, чем Форекс, да? Ну да. И мы будем видеть, как наш криптоискусственный интеллект начинает предоставлять нам очень похожие результаты, потому что это все части этого интеграции, этого воплощения. Да, просто хочу еще раз прояснить, чтобы люди не ожидали этих процентов. В нашем дейзи фонда... Фонде, только маленькая часть нашего фонда торгуется в соответствии с этой стратегией, потому что, опять же, она очень высокорискованная. А для VIP-клиентов, опять же, тоже хотим прояснить, если вы собираетесь использовать эту стратегию, то я хочу сказать, что здесь есть 20-25% риск того, что вы просто потеряете все деньги. Да, именно. Статистика говорит о том, что с самого начала у вас есть примерно 20-25% шанс того, что вы просто потеряете все деньги. Но с другой стороны, у вас есть 80-75%, что вы очень быстро сможете выйти на окупаемость первого личного вклада и дальше можете торговать уже на том, что вы заработали с первых сделок. Ну, то есть я правильно понимаю, что если человек хочет вложить какое-то количество денег, то лучше вкладывать только максимум половину этого на подобные стратегии? Но это да, и то много. То есть здесь будьте осторожны с подобной стратегией, потому что здесь крайне важно быть терпеливым, очень важно спокойно ждать необходимых возможностей, которые придут. И, то есть цифры примерно так вот, 80 и 20%. процентов. Это круто. Хорошо, друзья, тогда давайте на этом потихонечку завершать. Так, еще раз. 21 и 22 февраля вы можете перейти на сайт itoldyousow2023.com. Вы можете там зарезервировать ваш билет февраль от 21 по 22. Это по-настоящему изменит вашу жизнь. У нас есть некоторые замечательные подготовленные планы, некоторые замечательные интересные заготовки. Мы собираемся увидеть Дейзи наверху. Спасибо всем тем, кто сегодня к нам присоединился. Огромное спасибо Дмитрию, огромное спасибо Рой, спасибо доктору Ану за то, что вы присоединились к нам и к нашему сообществу. Спасибо за то, что пригласили нас в Израиль. Спасибо за то, что позволили нам сегодня снять это видео. Итак, друзья, мы совсем скоро со всеми вами увидимся. Всем наиприятнейшего дня, времени.